Шерстяных носках-то ты нет? Шерстяные носки-то нету, что ли, у тебя? Это не шерстяные, это тонкие носки. Эй, тапочки. же ты речь. Кто почки? Кто-то. Одна тапочка, что ли? Девина. Вещи не втаскивай, сейчас опять у меня в шкафу в тишнишем сделаешь. Короче, покатала, покаталась ты целый год. Да. Туда-сюда. Аня я ему тоже. Ну что еще убирала? Мозгом. Оу, Это кто подарил? На руке. Это кто подарил? Кукла. то кто подарил? Папа. Дедушка, да? да так. Деда Валера. Это? Яка. А -а -а, Это. -то. Это. Осел. Иди, Косик еще! Косик еще! и хо хо ихо хо Все, может, ты не укейдешь! Обувь! Обувь! А-а-а! Тапочки! Обувь, давай! Вот-вот! Ай-ня-ня, вот тебе! Идем, идем! А этот-то тебе влезет, что ли? Влезет? Да. У тебя ноги. Ой, ты... Так у тебя ноги-то широкие. Пальцы-то у тебя не болели, что ли? Нет. Все содержит. Ты до парня по красок. Вот, я тебе говорю, из-за пальцев то как. Да. Мы тогда момщи. Я такой не одену вот поверь. такой короче да. ну эти-то ладно пойдет одевать, а этот как кожен... да. вот у нас бабушка приехала и сегодня у нас на ужин картошка с курицей огурцы, помидоры хочу откормить, она у меня что-то похудела Картошку домашнюю. Еще морковка, да. Вкусно, да? Вкусненько, да. Сейчас, говорит, тарелочку положи мне, говорит. Сейчас положим тарелочку тарелочку. Угу. Тебя тоже? Будешь? Конечно, будет как-нибудь. Все кормить хотим, бабушку. Какой хватит? Андрей положит так. Так, супец остатки, свеклу варю на завтра. Сель под шубой собираюсь сделать. У меня выбежала здесь вода на газу Не обращайте внимания, завтра вымыю. Все нормально. Кушай, давай, кушай. Помидоры. Все, приятного аппетита, мы кушать. Все, пока, пока. Так, всем привет, друзья время час а... сейчас. сейчас у нас утро наступило я собираюсь сделать сеть под шубой все спят и как вы поняли что у нас а... на видушку приехала бабушка в итоге она вчера как маленький ребенок все ходила за мной. Очень хотела разговаривать. Так как с ней там никто не общался. Она мне все рассказала досконально, что как и было. Вот. Лежала в комнате у братишки там. Ты-то вовремя проснулся. В комнате, короче, она выходила с комнаты, допустим, поговорить с ними в зал. Они вдвоем за компом сидели, разговаривают между собой. А бабушка только выходила, а Богдан уже говорил, что ты кушать хочешь, что ли, опять? Вот. Нет, говорит, я с вами хочу посидеть, поговорить. Ну, короче, не общались с ней никто. А потом Братишка наговаривал на нее своей старушке. И бабушка как-то один раз сказала ему, ученый у тебя каждый день пьет, говорит, пьет как кушать. Бутылка вечером обязательно, или штушка или бутылка, говорит. Вот. И в итоге вечером, когда она пришла с работы, он ей это все передала. Она пьяная, напилась, побежала разборки начала выходить на бабушку в итоге навстречу она побежала к бабуле и чуть не избила ее но я говорит успела закрыться в туалете вот. короче вот так вот богдан не хотел ее отпускать так как у него кредит еще два месяца надо платить бабушка накричала на него я два месяца с вами жить не смогу я, говорит, пешком пойду, у меня родственников здесь много в городе, но она знает город, хорошо, неплохо. Вот. И меня посадят и увезут, говорит. Так что она домой рвалась очень сильно. Я, говорит, очень сильно по детям соскучилась. Вчера все с детьми. Она, кстати, зашуганная, мы вчера с Андреем заметили. Она стоит у зала, у дверей, и стоит все, что мы ей скажем. Я буду заходить, что там стоишь-то она заходит улыбается ну то что это потом дети всегда а вчера больно с ней все разговаривали она все рассказывала че куда, как вот ну мы так вот он оставил он сейчас а не он бабушка получила пенсию ну на карточку вот я говорю денег не видела мне забирали говорит, эти деньги ну карточку, то есть Я вообще, говорит, ничего не видела а Сейчас он оставил 12 тысяч Бабушка дал 8 тысяч Ну я ей дала <coughs> а, Вот, 8 тысяч дал Я, говорит, не знаю, сколько он оставил Потом я позвонила Иди, иди, он тебя не снимает Он меня только снимает Я говорю, что ты там натворил Потому что мы хотели купить кровать бабушке Чтобы она там в однокомнатной жила. Ну, что-то, мне кажется, бабушка с нами хочет, потому что она, она более-то не кипишует насчет этой кровати и как-то по барабану, мне кажется. Вот. Ну, короче, она очень рада была. Я, говорит, всю ночь не спала, говорит, как домой поедем, все думала, говорит, переживала очень. Потом она приехала, чуток поспала, но она спать не может, ей надо поговорить. Сами знаете, у нас бабулька разговорчивая. Вот. И мы весь день с ней проболтали, проболтали. Потом к вечеру я уже начала уборку делать. Я говорю, бабуль, давай это я приборку делаю, потом мы поговорим с тобой еще. Ладно, ладно. Села у кроватки и сидела, ждала, когда она... Когда Даринка у нас проснется. Я говорю, не сиди, иди отдыхай, говорю, не надо. Ребенок спит, говорит, сейчас не проснется. Так что это... Она уже у нас, нянька, еще так, Она прям вообще беспокоен насчет детей маленьких. На месте не сидит, покоя нет для нее. Я, говорит, очень-очень-очень соскучилась по детям. Вот так. Она же детей привыкла, она же все, с детьми всегда, всю жизнь... И очень рада она. Очень рада. Она еще спит. А я пока собираюсь сделать, пока все спят, сель под шубой. сделаю И все. Пуфик пришел. Сразу к бабушке пошел на кровать. Лег. Мы сейчас бабушке а, дали кровать у Давида. Давид опять у меня на матрасе. Бедный ребенок, говорю. Ну а куда деваться? Бабушку же тоже на, на матрас на пол не положишь, так и тем более в годах она у нас. Вот. Ну, в принципе, вот так вот она прожила весь год, ничего не видя, ничего не слыша. А новость... Ты что кушала? помаду? Да? А кто съел? А Амина съела помаду. Она вкусная.